Это первый наш видос в рамках э, супер аналитического проекта, как там это называется, Став Гео. В рамках супер аналитического проекта Став Гео. И первую тему, которую мне предложили озвучить, это железнодорожный переезд в Михайловский, как он достал... Ну, все знают, что я бываю иногда против некоторых вещей. Особенно против тех вещей, которые ну, практически никому не мешают. Все к ним уже привыкли. И, в общем-то, что об этом говорить. Однако, задание есть задание. Мы едем снимать вот это вот чудо. Посмотри. Поезда сейчас нет. Нет сейчас поезда, ничего нет. Однако, все равно вечером какая-то пробка. Откуда бы она могла взяться? Говорят переезда неправильный, говорят, его надо выровнять каким-то образом волшебным. вообще я не знаю, честно. Короче, фишка в том, что пробка всех достала, ходят поезда, люди не могут проехать, и у вас есть два варианта вообще, как поступить. Первый вариант, это посмотреть расписание электричек, вообще это самый логичный, на мой взгляд, пункт всей этой программы, да, не хотите стоять в пробке смотрите расписание электричек второй вариант второй вариант вы можете просто объехать чуть дальше повернуть и как бы нормально заехать на улицу гоголя и вам за это ничего не будет понимаете да какой путь выбираем ладно короче неважно Сейчас мы все равно стоим, сейчас помучаемся немножечко, да, попрыгаем по кочкам. Я вам обязательно покажу, как это плохо для моих амортизаторов, что вообще происходит. И... И... Итак, мы к кульминации подходим, самый страшный момент. Ощущайте! О нет, ай, ой, ай, как так-то, оно трясется. ух ты, ох. ах, ох, ох, эх, эх, эх, ну кому-то может и понравится, мне не нравится. Да Коля? да Коля, мы будем терпеть это ужасное отношение к нам как к человеку. О, господа, здравствуйте. Ну еще разочек, да? вообще, ну как бы мало было. Ну, что, Ох, ах. Офигеть, да, вот понимаете. Что приходится снимать вообще? Ну как бы так, теперь выводы. Теперь выводы. Давайте, давайте я сделаю быстренько выводы. Короче, утром здесь плохо, вечером здесь плохо. Особенно в 18.20, насколько я помню, когда идет электричка. Все остальное время здесь более-менее нормально. С вами был Димон с супер актуальными темами вообще по Михайловску. Просто смотрите следующую серию.